Герикон, В пекунь скользят огни зелёных звезд, Над мертвым морем, Взледно и туманно отглёстый звёзд. Взешёл встали с османцем, И смутный гул дрога толкует в путь. Торопот гад, он истинный устан, Зовёшь, томишь, но полночный глух, Внимает им, быть может, только дух Среди камней, истинных, иоаннных. Там, между чёртами, вернее острый вид, Зары соблазна, Сеплится лампатка, Суньвы и сома. Прифорно и сладко не может пахнуть, Сахарный тракник горит от мус, И дремлет лихорадка, Под габий дред, Откинув железный вид.